Может ли мужской блогер быть патриотом своей страны? Такой вопрос мог родиться в голове только у упоротого хохла, и этот вопрос там родился. Родион Коптев, канал, который я когда-то имел несчастье пропиарить, назывался раньше он слезы РСП, но во время спецоперации переименовался и переобулся, теперь топит еще и за политику, но понятное дело тема на хайпе. Обратите на видео типичного хохла, ватник против осознанного мужчины, может ли патриот быть мужским блогером? Родион умеет делать качественные превьюшки. Обратите внимание, пожалуйста, на стереотипический образ ватника. Между прочим, этот образ придуман не в России. Этот образ придуман исключительно украинцами. Когда хохлам рассказываешь, сколько у нас за последнее время понадкрывалось спортзалов и насколько снизилось потребление алкоголя, они не верят. Они говорят, вы все врете. Справа же человек, который ватнику вроде как противопоставляется. Видно, что слева человек пьющий, справа вроде как ведет здоровый образ жизни и обладает каким-то очень проникновенным взглядом. Мне искренне жаль, что я пропиарил такой канал, просто я не знал, что его автор является упоротым хохлом и готов идти против России. Но почему вдруг мужской блогер не может быть патриотом? Это мечта любого хохлоблогера, чтобы любой человек в России был оппозицией и бежал свергать Путина. У них такая голубая мечта. Они почему-то о своих президентах меньше думают, чем о наших и дело даже не в спецоперации. Так всегда у них было. У них с 1991 -го года Москаль во всем виноват. Хотя Москаль их до 2014 -го года не трогал вообще. Им была предоставлена возможность развиваться. Хотите вы там евро интегрируйтесь. Хотите не евро интегрируйтесь. Об одном только Россия их просила. Не надо переходить России дорогу. Не надо в Крыму пытаться разместить американский флот. Не надо целоваться в десна с НАТО. Не, не надо пытаться их зазывать к себе. Потому что это угроза безопасности Российской Федерации. Но поскольку мантра «Москали, наше сало поели» прижилась в украинских мозгах лучше, чем любой сорняк на огороде, хохлы пытаются не только убедить себя в том, что москаль их враг, но и в том, что москаль враг сам себе. Москаль якобы враг своей стране. Он должен выходить на демонстрации, он должен что-то бегать там разрушать, он должен убивать свой народ, да, ну, с точки зрения хохла. Он должен э, бутылки с зажигательной смесью там во все кидать. Вот так вот думает хохол. И заметьте, вот многие украинские каналы, они именно так и стали вещать после начала спецоперации. До этого они хором морали москаляку ногиляку, что обозначает москаля на ножи, а потом резко стали недоумевать, что же это москали не выходят на демонстрации за Украину. Странно, что за них выходить. Возвращаемся к основному вопросу этого ролика. Почему мужской блогер вдруг не может быть патриотом? Патриотом своей страны быть, это означает желать лучшего своей стране. Я вот, например, купил у российского производителя себе футболку. Все, хватит покупать у всяких других стран, хватит их кормить, давайте кормить своих. Я всегда был мужским блогером и никогда не был в оппозиции. Я всегда говорил о том, что нужно взаимодействовать со властью, если у вас есть какие-то проблемы. Нужно писать письма, нужно делать петиции, нужно создавать какие-то обращения. Нужно сделать так, чтобы до власти дошли ваши проблемы, чтобы власть поняла, что они у вас есть, и попыталась их каким-то образом решить. Можете предоставить свое готовое решение. Это очень сложный процесс. Это намного сложнее, чем просто выйти, помахать куда-то флажками и сказать, мы против, хрюши против. Я никогда не призывал к противозаконным действиям, что сейчас делают, собственно, все хохлы. Призывают москали к противозаконным действиям. Сейчас митинги, как вы знаете, запрещены из-за спецоперации. Раньше были запрещены из-за ковида. Когда митинги будут разрешены, мы выйдем и постоим мирно, аккуратненько, без всяких бутылок с зажигательной смесью, без вот этих вот выкриков дурацких. Хохлы, вы же хотели в Европу, так там в Европе все всегда делают по закону. Вы спросите любого европейца, что-нибудь в Европе европейцы делают не по закону. Иногда мне кажется, что Россия более цивилизованная страна, чем вся Европа вместе взятая. У них провалилась политика мультикультурализма, провалилась попытка перевоспитания мигрантов. Вы по-прежнему хотите в Европу, доскать да дорога. Одно только должен понять каждый украинский блогер. Не вам решать, кто в России будет мужским движением. Не вам решать, что нам делать. У вас вообще там в Украине хоть какое-то мужское движение есть? Нету. У вас там уже и закон о домашнем насилии приняли, и бумажки надо подписывать о согласии на секс, а вы все еще говорите, что здесь в России терпилы. Вы серьезно? Теперь для моих российских подписчиков напоминаю, что украинцы давно ведут с нами информационную войну. Они берут любую проблему, ищут в России любую проблему и по ней создают там и блоги, и паблики, начинают как бы аккумулировать недовольных. Это все делается с двумя проблемами так скажем, целями. Либо заработать на этом, то есть какой-то видеоблог там создать, донаты собрать, тусовочку открыть какую-то, да насобирать себе денежек, потому что в Украине с работы плохо, там зарплата под 300 долларов, ну прям копейки при копейке, это еще хорошая у них зарплата. И вторая цель, это дестабилизировать ситуацию в России и направить народ российский против своей же страны. Это прям голубая мечта любых украинских оппозиционеров. Мы тут тоже не пальцем деланное. Мы тут все прекрасно понимаем. Уже накрыли вашу эту ЦИПСО, как его центр информационных технологий и массового оболванивания, который писал огромное количество комментариев, закупал рекламу, всячески рекламировал там украинские события и оставлял свое мнение и сеял среди россиян сомнения. Как только этот центр накрыли, так сразу стало на 95% меньше публиковаться в сети фейков. И еще для российских подписчиков. Некоторые, может быть, скажут, вот, надо аудиторию больше собрать. Надо, вот, пускай там украинцы смотрят, там видеоблог раскрутишь, там просмотров больше будет. Меня сейчас совершенно не интересует это количество просмотров. Ну, пусть смотрят, если хотят. Только прислушиваться к их мнению... Совершенно не стоит. Если вы встречаете вдруг в сети какого-то деятеля, который представляется мужским движением и при этом агитирует вас на какие-то противозаконные действия, поинтересуйтесь у него на всякий случай, не хохол ли он. Посмотрите на его аватарку, посмотрите на его закрытый профиль. Как правило, они стесняются публиковать даже свои лица. Они очень сильно боятся. Они хотят на этом заработать и хотят еще россиян внутри страны столкнуть лбами и при этом выйти сухими из воды. Россияне, пофильтруйте, пожалуйста, своих друзей. Я уже пофильтровал. Очень много интересных вещей обнаружил. Вы давно наблюдали за действиями одного украинского таксиста, который вроде как топил за мужчин, который вроде как там целую школу организовал, а изначально он спер статью у Дмитрия Селезнева. Статья называлась 6 причин не жениться на разведенке с прицепом». И, собственно, этот ролик положил начало видеоблогу вот этого товарища таксиста. Сейчас он Превратился в упоротого нацика, который смакует гибель русских солдат, которые радуются каждому выстрелу на территории Украины. Ну, как бы тут вопрос-то очевиден. Человек изначально работал против нас. Те, кто его давно знают, это давно поняли. А те, кто познакомился недавно с какими-то его лучшими роликами, все еще пребывают в заблуждении. Так что следите Господа бояре, за тем, кого вы смотрите и следите, кто у вас в друзьях. Украинцы, повторяю, не вам решать, что у нас будет на территории России. Не вашему президенту решать, будут ли на территории Украины размещены войска НАТО. Мне иногда кажется, что хохлы вообще попутали свое место в мироздании. И сейчас вот они приезжают в Германию там беженцами, в Молдавию, в Италию, начинают там памятники перекрашивать в цвета украинского флага, что-то бунтовать, начинают э, возмущаться тем, что бесплатное жилье им предоставили, не очень качественное, ребята дареному коню в зубы не смотрят. Я уже приложил максимальное количество усилий для того, чтобы от моего канала отписалось максимальное количество хохлов. Вообще с Украины у меня зрителей было 11%, сейчас чуть более 5%. 2000 евро укров отписались, а украинцев, которые занимают пророссийскую позицию, я естественно выгонять с канала не буду. Еще раз сделаю ремарочку. На Украине проживают два типа населения. Упоротые хохлы. Это те, которые за Европу, это те, которые против москалей, которые орут москаляку на геляку, у которых москаль враг и причина их всех бед. Вот это хохлы. А есть нормальные украинцы, которые понимают, что Россия это такой сосед, на которого стоит все-таки обращать внимание и к которому стоит прислушиваться. Потому что до 2014 года этот сосед вам жить совершенно никак не мешал. Я, конечно, понимаю, что населению обоих типов Украины может оказаться интересен мой канал под тем или иным причинам. Но с сегодняшнего момента я буду жестко банить всех, кто высказывает антироссийскую позицию. Хахлы, до свидания. Вас в Европе заждались, а мы в России как-нибудь сами решим свои проблемы, и я повторяю, не вам определять, кто здесь будет мужским движением, и не вам определять, какое в России должно быть мужское движение, и какие у него должны быть цели. Разберитесь в своей свободной стране.